Мчишься дальше вперед Ты мчишься дальше, не снижая свой ход Ветер свистит за окошком твоим Машинам сбывает, как будто летим Колеса не слышно, по асфальту журжат Столбы вдоль дороги быстрее летят Светом от фар разрывает туман Все дальше несешься все мрачный капкан Быстрей и быстрее несешься вперед Не думая даже, что тебя ждет Машины свистит, колеса не слышно, по асфальту шуржат, столбы вдоль дороги быстрее летят, там отвар разрывает туман, Все дальше несешься в мрачный капкан. Ну давай же летим Вот и узнал, ты как близко конец Больше теперь ты не желез